вселитель на микросхеме LM386 использовал его для приемника коротковолнового приемника чтобы без наушников слушать на динамик. Потом еще у меня есть вот такой усилитель для УКВ приемника. Тут он и есть УКВ приемник. вот На этой плате Это уже Другая схема. Вот тут на этом транзисторе был. Я собирал ОКВ-приемник. А усилитель был. Значит, вот операционный усилитель. Вот полевой транзистор входной. Вот тоже LM386 на динамик, ВНЧ усилитель и согласующий транзистор 2N5401. Тут. Все как запаяно. Сюда подключается аккумулятор 3 и 7 вольта заряжены там 4 вольта у негобит все это работает от 4 вольта Такой усилитель, который первый я показывал. Он нужен для усиления больших сигналов. Там уже где усиление не нужно. и приемник коротковолновый там, где уже сигнал довольно большой амплитуды выйдет с этого приемника а этот усилитель тут он будет усиливать И не сказать что у КВ приемника слабый сигнал. В основном это понадобится у микрофона слабый сигнал. В основном это понадобится здесь для согласования приемника, чтобы вот здесь можно будет взаимосвязь этой части делать. А так вообще тут можно и микрофон. И вот сейчас тут и есть как раз вот эта схема на двух транзисторах. Это микрофонный усилитель. Вход для микрофона. И вот здесь три резистора, чтобы... Ну, хоть для чего даже не обязательно микрофон. Вход. Микрофонный вход, так будем говорить, он обозначается. Так, бывает линейный вход, а бывает микрофонный. Линейный вход это вот в этой части, а микрофонный вход это вот здесь, это УНЧ, усилитель для дина самого динамика и согласующий транзистор вот этот, чтобы вот этот операционный усилитель не влиял на эту часть, Потому что может появиться возбуждение и будет идти свист в динамике. Он стоит для согласования. Ну и все. Всем пока.